Скажите, обращали внимание, что вот вакцинацию здесь проводят? Не, не обращали. А вакцинировались уже? Не, я переболел нормально. А вы будете вакцинироваться, когда пройдут эти дела? Ну, перед рейсом, наверное, буду. А вы что скажете? Ну, я сделала уже вакцину сделала от любовь, ковида, да? да. Вы вакцинировались уже нет? нет? Нет. А вы вакцинировались нет? Да. Нет, сегодня не вакцинировалась. А вы сами вакцинировались? Нет. Скажите, как активно люди идут на вакцинацию по вашему опыту? Давно вы здесь работаете? В среднем 60-70 человек в сутки мы занимаем, да. Вы не вакцинировались еще, вот тут центр вакцинации сделался? Я военнослужащий. А. А. Нормально без осуждений? Нормально прошло, ничего а, без да. Нет, ничего не было. Вот человек укололся и ноги на три дня отняли. На ваших дежурствах были какие-то факты осложнений после прививки, вот да. чтобы кто-то терял сознание еще чтобы... Нет, ни разу. А видели этот пункт, обращали внимание? Нет, никогда. Первый раз его вижу, да. Ну, вот вообще бесплатно, очень удобно. А что нужно для того, чтобы прийти вакцинироваться у вас? Гражданина Российской Федерации, полисы, СНИЛС, все. Это торговый центр Мусон, напротив касс в супермаркет. Да, все, я... У вас паспорт есть с собой? Нету. Как? Смотрите, Пас... берете паспорт, СНИЛС, так. и вот, пожалуйста, чего ждете? Нельзя. Нельзя. По показаниям? Да. Понятно. Артрит ревматоидный. Есть, Принимать... это запрещено, да? Запрещено. Противопоказания, да, присутствуют. Это онкологические заболевания, которые сопутствуют, которым сопутствует лучевая и химиотерапия в течение последнего года. Также это острые, все острые заболевания и хронические заболевания в стадии обострения. От а чего боитесь? Да. От а чего боитесь? Результата. Нет, вакцины я не боюсь. У руки меня муж доходят. вакцинировался, да, мне просто не доходят руки. А, а что люди боятся, не знаете? Ну, не знаю, наверное, мало информации, мало информируют. Почему люди не доверяют, некоторые люди не доверяют прививке, как бы им объяснить, что прививка это на самом деле не так уж и плохо? Ну, я думаю, что прежде всего это чтение каких-то ресурсов, то есть тот же самый интернет, где люди ошибочно воспринимают информацию, не обладая полнотой сведений. Ну, из-за этого у них... Такое предубедительное отношение к вакцинации, а объяснять только просвещением. Что вы скажете людям, которые боятся вакцины? Oh, мне кажется, лучше вакцинироваться, чем переболеть.